Здравствуйте, друзья! Все глубже и глубже становится пропасть, разделяющая граждан Украины, созданная Законом Украины об обеспечении функционирования украинского языка как государственного номер 2704-8 от 25.04.2019 2019 года. Эту пропасть расширил и углубил. Конституционный Суд Украины, признав своим решением номер 1-р от 14 июля 2021 года этот закон, то есть закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного конституционным, мотивировочная часть этого решения размывает правовую основу суверенитета Украины, созданную результатами. Референдума, состоявшегося 1 декабря 1991 года в Украине, на котором граждане Украины поддержали Декларацию про государственный суверенитет Украины, принятую 16 июля 1990 года Верховным Советом Украинской ССР. В этой связи нужно заметить, что в тексте декларации о суверенитете Украины, а именно в ее восьмом разделе, содержится указание о том, что Украинская ССР гарантирует функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни. К моменту провозглашения независимости Украины в 1990 году Украинский язык в Украинской ССР уже имел статус государственного языка, в то время как русский язык имел в Украине статус языка межнационального общения в соответствии с законом о языках в Украинской ССР номер 8312-11 от 28 ноября 1989 года. Статус языка межнационального общения в Украине русский язык сохранял до 3 июля 2012 года, то есть до момента его отмены законом Украины про основы государственной языковой политики, известным как закон Кивалова-Колесниченко. Но 28 Февраля 2018 года решением Конституционного суда Украины закон Кивалова-Колесниченко был признан неконституционным и, в принципе, возникли обстоятельства для восстановления русским языком своего статуса языка межнационального общения в Украине, поскольку... Закон Кивалова-Колесниченко, отменивший статус русского языка как языка межнационального общения в Украине, утратил юридическую силу. Однако, несмотря на это, 25 апреля 2019 года законом Украины об обеспечении функционирования украинского языка как государственного статус языка межнационального общения в Украине был установлен украинскому языку. Манипуляции языковым вопросом в Украине привели к дискриминации прав русскоязычных граждан Украины, которая, начиная с 25 апреля 2019 года, приобрела черты геноцида граждан Украины, для которых русский язык является родным. Поэтому еще и еще раз, возвращаясь к юридическим обстоятельствам геноцида русскоязычных граждан Украины в Украине, я изучил материалы судебного производства Конституционного суда Украины по делу номер 1-р-2021 о конституционности закона Украины, об обеспечении функционирования украинского языка, как государственного. В этих материалах содержится шесть частных мнений судей Конституционного суда Украины, принимавших участие в рассмотрении дела и принятии решения. Эти частные мнения дают основание считать, что решение Конституционного суда Украины от 14 июля 2021 года по признанию закона Украины об обеспечении функционирования украинского языка как государственного является незаконным. Почему? Первое. Состав Конституционного суда был нелегитимен в связи с решением РНБО Украины о запрете деятельности в качестве судей Конституционного суда Украины двух судей, в том числе председателя Конституционного суда Украины Тупицкого и такой вывод о нелегитимности состава Конституционного суда Украины, который принимал решение о конституционности закона Украины об обеспечении функционирования украинского языка как государственного сделал судья Конституционного суда Украины О.М. Литвинов. Второе. Производство по вынесению решения Конституционным судом Украины о конституционности закона Украины об обеспечении функционирования украинского языка как государственного незаконно, поскольку на момент вынесения этого решения Ряд положений закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, являвшегося предметом рассмотрения, не приобрели юридической силы. Такой вывод с учетом указанного обстоятельства сделал судья Конституционного суда Украины С.В. САС на основании того, что статьей 150 Конституции Украины и статьей 8 Закона Украины про Конституционный суд Украины установлено, что предметом рассмотрения Конституционным судом Украины могут быть только действующие нормативно-правовые акты. А закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного имел на то время ряд норм, которые не имели юридической силы. Поэтому... САС прав, что производство нельзя было открывать. Пошли дальше. Кроме этого, обстоятельства, что э, украинский язык в Украине являлся единственным государственным языком с 1989 года, дает основания для вывода о том, что монопольное использование украинского языка в Украине в сфере государственного управления является пережитком советского строя и коммунистической идеологии, препятствующим проведению реформ по переходу Украины к рыночной экономике, характерной для современного капиталистического строя. Также следует отметить, что все действия по принудительной украинизации населения Украины в том числе и действия по реализации норм закона Украины об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, не могут быть признаны законными, поскольку эти нормы обусловлены фактором внешнего давления, а именно агрессией России. Любой закон, а также любой договор, в том числе и конституционный, признается никчемным, если при его принятии имеет место обстоятельства принуждения, и в связи с этим отсутствует свободная воля субъектов властных полномочий или сторон договора. Действующий насильственный фактор – по принуждению к украинизации населения Украины, каковым является российская агрессия против Украины, до настоящего времени действует и пока своего действия прекращать не собирается. Этот фактор сформулирован так. Русский язык в Украине – это язык страны-агрессора, а украинский язык – это средство обеспечения национальной безопасности Украины. Перекладывание функций обеспечения безопасности Украины с силовых органов на средства коммуникации, каковым является язык, свидетельствует только об одном – о том, что силовые органы Украины не справляются с выполнением возложенных на них задач. И, наконец, последнее. В решении Конституционного суда Украины по признанию закона Украины об обеспечении функционирования украинского языка как государственного не учтен существенный исторический фактор, а именно установленный лингвистической наукой факт происхождения современного русского языка от староболгарского или, как его еще называли, церковнославянского языка, и этот факт установил филолог, лингвист, академик Дмитрий Лихачев. Также исторический факт о том, что современный русский язык был назван русским в связи с оккупацией территории, на которой сейчас расположена Украина, изложен в повести временных лет оккупантам территории Украины, как повествует. Повесть временных лет Является племя Русь Эта оккупация произошла В 9 веке А именно В 886 году Эти факты Изложены в повести Временных лет Они имеют вот Такую форму Пришел Олег к горам киевским Убил Аскольда а затем начал спрашивать народ, кому дань платите? Народ отвечал Хазарам, Олег сказал: Не платите Хазарам, а давайте мне. То есть дань, как признак порабощения в тот момент, то есть в IX веке, перешла от Хазар, которые были оккупантом территории Украины, к Руси, которая явилась новым оккупантом Украины. Поэтому для восстановления исторической справедливости русский язык в Украине с учетом его происхождения от староболгарского языка следует называть не русским, каким его обозвали оккупанты племени Русь, а новоболгарским. С учетом всего изложенного, решение Конституционного суда Украины от 14 июля... 2021 года по делу о конституционности закона украины об обеспечении функционирования украинского языка как государства не может быть признано законным а сам закон украины об обеспечении функционирования украинского языка как государственного не может считаться конституционным поэтому дорогие друзья прошу вас обратите пожалуйста внимание на мою инициативу, направленную на установление диалога с политиками Европейского Союза по вопросу обеспечения языковых прав русскоязычных граждан Украины и прекращения их геноцида. И подпишите, пожалуйста, петицию о переименовании русского языка, используемого русскоязычными гражданами Украины, это петиция опубликована мной на платформе openpetition.eu, специально предназначенная для установления диалога с политиками Европейского Союза. Подписать эту петицию вы можете онлайн, указав свои личные данные. Спасибо за внимание. Ссылка на петицию в описании к этому видео. До новых встреч!